Сейчас выберем победителя конкурса. Так, хуек. Ну а те, кто проебался, не расстраивайтесь, для вас тоже будут нештяки. К примеру, придумай название к этой картине, сам пиздатый коммент, по моему мнению, пойдет в следующее видео и получите m 4 а 4 А теперь поставь лайк, ебани колокольчик и погнали. Так, с прошлым видео я пиздал что расскажу вам про боты для трейда в CS:GO. Но так как ни один пидор не предоставил мне возможность его потестить, спасибо, пидоры, я решил снять видео снова про бота только для фарма-ключей Steam. Ну а к трейд-боту мы обязательно вернемся в свое время. Итак, мой маленький трейдер, что если я скажу тебе про существование бота, который автоматически будет вступать за тебя в раздаче на популярных сайтах, при этом просчитывая шансы на победу? Да так просчитывая, что через пару дней, использован, ты как минимум выбьешь хотя бы одну игру. И при этом этот бот в открытом доступе и абсолютно бесплатный. Заинтересовал? Тогда напряги свои ушки и слушай внимательно. А, еще халяву в описании, забери там. Окей. Okay. Итак, Gift Seeker. Что это такое? Это просто охуенный бот для фарма ключей в стиме. Все ключи, которые вы видели в моих видео, были выбиты через этого бота. Скачать его можно будет в официальной группе бота. Ссылку на нее я оставлю в описании. После того, как скачали боты, рас... разархивируйте его в папку и запустите. Итак, первое, что вам нужно сделать, это войти в него через профиль Стима. Через профиль Стима Даунич. То есть через официальную страницу Стима, встроенную в программу. Так что можешь не волноваться за свой ширп. После того, как вы зашли на бота, он сразу перебросит в меню сервисов. Тут можно встретить популярный сайт с раздач, даже Индигала есть. Чтобы бот начал вступать автоматически на раздачу, нужно нажать на кнопку старт и авторизоваться на сайте раздачи через Steam. После этого поле действия лога вы сможете отслеживать, какие раздачи выступают и какой у вас шанс выиграть. Все те же самые действия проделываем с остальными сайтами, просто ждем. Если вы выиграли в раздаче, в боте название сайта, на котором вы выиграли, начнет светиться зеленым цветом. А теперь вопросы, которые, я думал, вы зададите мне. Могут ли забанить на сайте раздачи за использование бота? В теории, да, могут, но шанс очень мал. А чтобы уменьшить его, просто заходите в настройки лога нужного сайта и ставите интервал на 10 секунд. С такими настройками шансы бана примерно равны нулю. Второй вопрос. Будет ли бот обновляться и добавлять сервисы? Ответ снова да. Поговорить с создателем бота, я понял, что они планируют сделать в феврале глобальное обновление. На этом, принципе, все. Я рассказал все, что нужно. Оставляйте свои вопросы по, бот, по поводу ботов в комментарии. Я их всех читаю пока что. Не забудьте тыкнуть на лайк, если видео зашел. Ебани, ты по этому колокольчику. Ебанит. Добери халяву с описаний. Да, следующий видос будет только тогда, когда на канале наберется 100 подписчиков. Всех благ вам.